Здравствуйте, меня зовут Евгений и в этом видео я хочу рассказать про высокую доступность или high availability то есть небольшое вступление в, в эту тематику что же это такое то есть это решение при котором в случае отказа в каком-то из гипервизоров виртуальная машина будет перезапущена автоматически на другом гипервизоре и что же нам для этого нужно? во-первых ну, нам нужен э, кластер с более чем одним хостом соответственно, чтобы машина могла где-то запуститься, если в случае отказа одного из гипервизоров, то есть нужен общий storage, то есть local storage к, к сожалению, это возможно не будет Следующим, нужно настроить power management, то есть без него виртуальной машины невозможно сделать, то есть в данном случае у нас есть выставительный знак, и мы видим, что есть предупреждение о э, ненастроенном power management то есть если мы сейчас настроим высокую доступность для виртуальной машины вот этой нашей то это не поможет в принципе то есть для этого нужно сделать edit advanced high availability и здесь мы можем ее включить то есть мы включили и по идее машина должна э, автоматически э, смигрировать при не смигрировать, а быть перезапущенной при неполадках на, ну, на хосте, где она работает. Она не сможет смигрить, так как хост уже будет недоступен, например, к тому моменту. То есть э, для этого и нужен power management. То есть что произойдет, если сейчас выключится? То есть вот где она у нас? Она, она сейчас работает на хосте под номером один. Если этот, этот хост сейчас выключится, то есть Менеджер потеряет с ней связь. Он не будет знать, на самом деле, машина остановилась или нет, поэтому он не сможет их перезапустить, она просто уйдет в unknown статус. То есть, э, что нам нужно, чтобы настроить высокоспроизм? Нужен фенсинг, то есть Power Management. Для этого, ну, можно здесь нажать Enable просто и выйти в эту менюшку. Это свойство машины. Power Management это... Out-of-Band, так сказать, то есть есть различные типы от разных вендоров железа у HP это ILO у Dell это DRAG у Cisco UTS есть свой формат, различные форматы также есть APC Power Distribution Unity, которые поддерживают то есть можно было дать удаленную команду, то есть в принципе это небольшой микроконтроллер, который работает в сервере, но отдельно от него, и с этого микроконтроллера можно перезапускать запускать, включать, выключать сам сервер то есть я в данном случае Сделал небольшой эмулятор этого дела, который будет э, тем же самым заниматься эмулировать э, ILO. Я сейчас введу его IP-адрес. в принципе для него юзернейм будет приравниваться к, к имени машины. То есть вот э, я ввожу параметры доступа к данному устройству. И данное устройство должно управлять виртуальной машиной. И здесь есть функция тест он тестирует, при этом он заходит и проверяет статус э, данной машины. То есть это работает. Если я укажу, что неверное, здесь, то, соответственно, у нас тест провалится. Вот, тест провалился. То есть, в данном случае я настраиваю Power Management. Тестирую, что он работает. Он сработал. И сохраняю. Вот, теперь у нас последовательный знак исчез. Аналогично я делаю и с э, вторым хостом, точно так же. То есть я настраиваю. То есть здесь, в принципе, в нормальных условиях должен быть другой IP-адрес. естественно уже N2. Э, то есть у данного френсинг агента будет у каждого свой 55 это А может быть один, допустим, это Управляемая розетка, управляемый сетевой фильтр, у которого один IP-адрес, здесь можно будет задать, вот, например, если поставить APC, можно задать слот, то есть какую розетку можно выключить. То есть на этом, э, на этом ПДУ такая-то розетка номер один, и мы ее, она выключает ноду номер два, например, да, и можно будет настроить. Ну, у нас немножко в другом это сделано для теста, достаточно так, то есть мы протестируем, и вот она работает так же. Настраиваем. Uh, как это работает на практике? При неработающем каком-нибудь из хостов uh, manager, Это подает команду на оставшиеся ноды на одну из них и делает команду для перезапуска. То есть с IP-адреса допустим нода номер два будет выдана команда на uh, перезапуск нода номер один. То есть если будет только одна активная нода останется, то ничего уже не будет работать в фенсинге. То есть это нужно тоже запомнить. А, и теперь, давайте попробуем изобразить неисправность. У нас есть наша виртуальная машина. Она работает на хосте номер один. И мы просто зайдем на него. Да. Промпингуется. Да. Зайду на него. И что, посмотрим, что у нас тут есть сеть, с сетями. И вот у нас есть сеть это H0. и 0 мы просто берем и, и ее уложим. Всё. После этого очевидно, что потеряет доступ виртуальная машина к сети и сам гипервизор тоже. То есть вот он нам уже недоступен. То есть у нас зависла сессия. И если мы попробуем пинговать его не пингуется. Давайте оставим это и посмотрим, что будет делать менеджер. То есть вот у нас объявлена тут тревога, что network errors. Соответственно, есть некоторые тайм-ауты, после которых э -э, хост объяв объявится как down. То есть после этого будет объявлена команда fans и э -э, данный хост будет перезагружен. То есть просто ресет будет отправлен на фенсинг на агент. После этого, только после этого машина сможет запуститься на, другой, на другом хосте. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть timeout здесь нужен для того, чтобы предотвратить неполадки при очень коротких каких-то, э, при коротеньких э, outages то есть на данный момент все еще. Вот теперь его объявили non-responsive. И вот мы видим эти команды. То есть хост был объявлен non-responsive. Давайте посмотрим. То есть вот видим, что наша виртуальная машина уже запущена здесь. Можем прийти сюда и попробовать посмотреть. То есть машина была по-новой запущена на другом хосте. То есть она работает на другом хосте, но это она была перезапущена. Что у нас произошло? Что по логам? Хост один был объявлен как non-responsive. После этого второй хост был выбран как прокси для исполнения команды рестарта. И вот, соответственно, он эту команду выполнил. И здесь мы видим, вот он чик, уже пошел и перезагрузился. Соответственно, уже есть э, был выполнен рестарт, физически. И данная, данная, данный хост был перезагружен, чтобы убедиться, что все, что на нем было, однозначно выключилось. Так как при, в таком э, с, в случае, если виртуальная машина продолжит работать по-настоящему на одном из хостов, и она будет запущена одновременно на другом, это получается два одновременно процесса Q, он будет писать в один и тот же диск, и это просто уничтожит все данные. То есть для, для этого была сделана эта защита. И вот наш хост автоматически вернулся Вернулся уже в, в состояние апп, только он перезагрузился а, Какие можем еще мы неполадки проверить испытать ну, здесь у нас Давайте мы еще раз на зайдем а, У Вирта есть некоторые механизмы защиты от подобного а, Давайте посмотрим Uh, ну, когда он перезагрузился, да, то есть одна минута назад он был перезагружен. Давайте попробуем остановить сервис VDSM. Сервис VDSM — это тот сервис, который непосредственно uh, участвует в связи с между менеджером и гипервизорами. И так мы делаем сервис VDSM, D стоп. Вот. Мы не потеряли доступ, но Uh, и теперь статус. Он не запущен. Для нашего менеджера будет точно такая же ситуация. То есть он сейчас, нода 1 опять уйдет в Connecting. Вот она Connecting. То есть он потерял доступ. Хотя мы еще доступ к этой машине имеем. В данном случае в ref 33 то есть его vir 33 появилась такая функция как Soft Fencing. В этом случае сам менеджер нода заходит по SSH на гипервизор и перезапускает необходимые сервисы. То есть, по идее, сейчас э, сервис должен быть перезапущен без перезагрузки э, данного, данной машины. То есть сначала происходит попытка сделать soft -fencing. Если она проваливается, происходит hard fencing, и машине отправляется ресет через, через ILO Wildrack и тому подобное. То есть вот она ушла в Done вот как мы видим, но давайте посмотрим, если она перезагрузится все, она пошла в ап э, хотя у нас здесь ничего статус уже ранен. то есть сервис зашел, перезапустил сервис э, то есть э, engine зашел, перезапустил сервис на ноде и она работает без перезагрузки, то есть вот она опять в, в статусе ап тоже очень интересная функция которая была добавлена только в версии в версии 3.3 то есть вот принцип работы high availability и каким образом настроена как она довольно таки интересно работает и спасает то есть, в таком случае при отказе оборудования все важные виртуальные машины будут просто перезапущены и на этих допустим будут проверены диски то есть в виртуальной машине покажется что она просто была тоже перезапущена э, неожиданно но при этом данные будут сохранены а также будет минимальный downtime то есть как мы здесь видели давайте посмотрим сколько произошло сколько времени прошло то есть вот он был onResponsive 7.14 то есть начнем в 7.12 э, мы вот он нет в 7.14 он был объявлен И то есть за минуту он был сразу же э, перезагружен Поэтому очень маленький далтайм можно достичь таким образом. То есть, в принципе, это такая базовая, базовое описание данных функции. Их настройки тоже довольно-таки юзер-френдли. То есть нужно просто зайти и настроить. Настраивается это здесь. Power management вкладки. И как это все работает. Так что спасибо большое за внимание. И до скорых встреч.